Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем играть в игру Shadow Ball The В прошлый раз мы начали проходить задание под названием Отзывки прошлого. Мы прошли вот эту пещерку, странно, куда у нас тут закрывашка делась, непонятно, ну ладно. Сегодня мы продолжим проходить это задание, и у нас есть вторая точка на карте, давайте перейдем к ней. Нужно опять же исследовать помеченные на карте Кресетомы Месета. Почему-то я не могу поставить меточку, ну, что ж, ладно. Так, у нас, в принципе, все это дело показано. Единственное, знаете, что я хочу сделать? Я хочу зайти быстренько. Так, взрываем этот деревце. Я хочу все-таки зайти к торговцу. Так, куда ну, я или я бегу, да? Спрашивается... Ну да, вот сейчас вроде в нужном направлении я бегу. Вот, сходим к торговцу. Продадим все ненужное. И уже с наименьшим количеством всякой каки пойдем как непосредственно есть, что тебе нужно. проходить дальше Задание. Так, нам нужно продать тебе, ты не поверишь, золотые слитки максимальное количество по ткани я думаю штучки штучки Отличный 8 выбор. продадим И здесь дерево штучки 7 всякая птичья. перышки так ну по траве пока оставим Сейчас шкура. Шкуру давайте вот как-то 5 продадим выгодная сделка так, ага, запчасти. Если честно, нам бы уже лучше какие-нибудь пушечки бы поделать, да? Шкуру черного волка 16 16. М -м. Да, ну, вот такая штука. Ну давайте мы купим оружие. Э -э возможно, под улучшим его. Можем мы взять, в принципе, все пушечки. Ждишка, сетишка Держи. и ораль. Выгодная сделка. Так, ну, а поскольку мы все эти пушки забрали, значит, нам нужно быстренько... Тут у нас есть огонек. Заходи на огонек и улучшай пушки. Так. Собственно, предметы. Так, нам предлагают, как всегда, лук лучше, Но нет, у нас есть супер-пуперский лук. Так, мы купили с вами GD. Ну, думаете, эту, да, модельку? Ну да, наверное, эту. По урону она, как вы видите, да. Если мы вот это подобьем, то она просто пушка будет по точности и скорострельности она не особо будет вот и еще был пестик с 55 да? но сейчас у нас конечно смачный пушка стоит но тут тоже как видите боезапас зато побольше а в этом боезапас у нас как видите слабенький Давайте, как я говорил, раз мы купили вот этот GF Раль, мы его с вами и подулучим. Ну и посмотрим, что у нас... О, тут у нас открылись еще улучшения, да? Легированный ствол. Сдвоенный магазин. Так, вот это уже интересно. Может все-таки его улучшить? Давайте так и сделаем. Скорость перезарядки у нас увеличится. Так. Ну тут просто по максимуму теперь у нас пушечка улучшена. Вот, Два магазина скреплены между собой. Изоленты позволяют быстрее перезаряжать оружие. Специальное покрытие канала ствола снижает силу трения и позволяет увеличить наносимый урон ликированный ствол. Так, ну и новая пушка. Давайте посмотрим, вообще что-то мы можем сделать. Нет, высокоточный ствол. Ствол, изготовленный с особой точностью, обеспечивает стабильную траекторию выстрелов и позволяет увеличить наносимый урон. Можно вот легированный ствол сделать, но пока что мы не могем. Пока что мы не можем, потому что не хватает у нас ресурсов. Так, подгонка рукояти. Улучшенная рукоять обеспечивает более комфортное удержание оружия и ослабляет влияние отдачи. Неплохо так точно, смотрите, повышает. Так, берем. И сразу можем сделать дульный тормоз. Перенаправление потока пороховых газов позволяет компенсировать отдачу и подъем ствола так с этим все понятно есть у нас доработанная шептала доработка шептала спускового механизма позволяет увеличить скорострельность оружия берем так, доработанный газотвод мы к сожалению не можем взять использование пороховых газов для подачи следующего патрона позволяет повысить скорострельность оружия к сожалению не могем так, кожух ствола, металлический кожух, защищает руки бойца от ожогов, об нагретый ствол, позволяя быстрее перезаряжать оружие. Ну, это давайте мы ру Обмотка магазина нам предлагается, обмотанный шкурами магазин позволяет быстрее перезаряжаться. Так, ну, к сожалению, сдвоенные магазины мы не можем сделать. А жаль. И есть у нас увеличенный магазин. Магазин увеличенной емкости позволяет совершить больше выстрелов без перезарядки оружия. Делаем. Ну, собственно, есть что тут дорабатывать. И я думаю, мы сейчас найдем все необходимое для этого. А ну, по крайней мере постараемся. Ну в итоге давайте посмотрим, что у нас получается. Если у нас это пушка, то у нас урон, точность, скорострельность, скорость перезарядки, боезапас. Вот такие вот. Если мы посмотрим сюда, то урон здесь уже у нас побольше, но все остальное, к сожалению, не дотягивает. Но при этом у нас здесь максимум модификаций, а здесь, как вы видите, всего 7. Так, тут надо вот чуть, -чуть по-другому сделать. Ларку мы, к сожалению, крутить не можем. Но тут мы можем вот вот так вот сделать, да? Но ничего... А, нет, смотрите, меняется. Но не совсем, как вы видите. Так, допустим, у нас вот эта пушка и вот эта, да? И тут она во всем хуже. К сожалению. единственная боезапас одинаковый у них так ну по пистолетам я думаю все понятно тут, тут есть вариант улучшить урон боезапас но для стелса это к сожалению не надо и и мы не будем это делать есть конечно вот этот пестик но скорость перезарядки тут меньше у него хотя зачем нам эта скорость перезарядка правильно так ну что ж навыки у нас есть такие штуки как навыки которые мы сегодня однако наверное не будем трогать а может и будем но так позволит возможность получать токсины. яд разделы пауков и ну давайте сделаем может быть какой-то токсин мы себе в поле мы будем как я не знаю Неубиваемый. Неубиваемый мы будем человек. Так. Карта мне нужна. Мне нужна карта. И я бегу. Прости, но шкуры мне надо. Очень надо шкуры. А, отлично. Мы навык. Целый очочка получили. Так. Что у нас тут было? Что-то было. Нарывник Ну-ка, ну-ка А, вот мы как раз таки и Подняли, да? Газа для стрела гранат Ух ты Ну-ка, погодите А как это использовать? Я все понял Так, где наше движение? Движение, вот оно Зайка, прости. Шкура нам нужна была. Так, а не понял. Обтёсан с одной стороны. Это ключик. Еще одна часть чаканы. Ну ладно. Встретись с Эби в доме Пила. Что, блин? Это все? Окей. Пойдемте встречаться с Эби. Раз все так. Просто казалось. Лара, кажется, я нашла один из этих камней. Остальные у меня. Что теперь? Сложим их вместе и узнаем, что пытается сказать твоя бабушка. Пилар знала бабушку лучше всех. Встретимся у нее. Так, ну хорошо. <смех> у нее так у нее. Так. Пилар. Ну, нам обратно придется сейчас двигаться. Хрю-хрю спасибо за кожу за шкуру и за все остальное так за святой дух мы бежим сдавать наш честно выполненный квестик доп и посмотрим что нам вообще за это будет и будет ли что-то вообще Потому что могут ничего и не дать. Ну, я надеюсь, какую-нибудь плюшку мы получим в районе дробовика. Я ожидаю, но все мои ожидания могут быть напрасными. Так. Тут, я знаю какая-нибудь... Классность лежит, как я говорю. Так оно и происходит. Так, где у нас здесь возможность? Вот она. Возможность наша пообщаться О, с ней. Я надеялась, что Эбби придет с тобой. Она в пути. Привет, тетя. Сколько времени прошло? Дай мне на тебя взглянуть. Хм. Волосы так и не отрастила, да? <кх> <кх> э, слушай, мы нашли кое-что на бабушкиной карте. Честно говоря, за волосами ты могла бы и получше ухаживать. Носитесь тут обе, как парочка сорванцов. Тетя, пожалуйста, зачем бабушка передала мне эту карту? Я должна знать. Помнишь истории, которые рассказывала тебе бабушка о чудесном тайном месте, которое построили твои предки? Да, но когда я выросла, она постарела и не произошло никакого чуда. Но она не забыла свое обещание. Вот оно, в твоих руках. Почему сейчас? Я только хранитель карты, а ее смысл должна раскрыть ты. Эбби, я уверена, сообщение на этой карте приведет тебя к тайному месту, и там ты найдешь ответы. Надеюсь. Ладно, давай посмотрим. Если мы положим каждый фрагмент на то место на карте, где нашли его, вот так это чекана. Крест Инков он означает три стадии существования: верхний мир. Средний мир, наш, и подземный мир. Он также ну, разночает все, что делает нас людьми. Способность любить, решаться на поступки, узнавать новое. Если я правильно помню, центр Чеканы символизирует Куска, столицу империи инков. Судя по карте, мы в тысячах миль от нее. У Чеканы есть много толкований. Куско. Переход из одного мира в другой. Ее также называют глазом Бога. Стражем, который присматривает за нами. Так, что мы ищем? Он же должен на что-то указывать, да? Посмотрим поближе мы что-то упускаем из виду что-то вот На первый взгляд мне показалось, что это просто пятно но кажется это похоже на иероглиф Мая Мая что за бредятина мы инки что он значит Хахиль это значит правда правда правда о чем Я не знаю. Тебе что-нибудь говорит это место на карте? Мы с бабушкой сиживали там вдвоем под ее сказки о тайном месте. Хм, может, там ты найдешь ответ. Ты готова? Возьми карту. Встретимся там. Вот оно че. Ребята, так, ну что, последняя часть мамский язык, последняя часть. Было восколков что-то знакомое, но только сложив их вместе, я наконец-то поняла, что это. И что это? Иероглиф. Так, ладно, все понятно. Дайте нам знак. найдите гробницу эм, вы предлагаете мне ее просто так искать серьезно и где я ее сейчас должен найти Вы, конечно, молодцы. Так, во. У нас метка есть. Собственно, нам все показали. Спасибо. И мы идем. И ничего больше не остается, как найти эту гробницу, которая мы знаем где находится. Так. Иди сюда, иди сюда, я к тебе иду. Иди сюда, иди сюда, я тебя найду Вот она ч. Ну, здесь как всегда Так, а здесь? Сейчас вы войдете в граммницу, ваш поразит будет сохранить Хотите ли вы продолжить? Да Ого себе Так, это уже интересно, новая местность. Ну что, готовы к приключениям, к новым приключениям? Так, здесь выйти мы никак не можем, да? Так, теперь у меня вопрос. Сюда мы можем якобы, и туда мы можем якобы. Но тут у нас какая-то вкусность есть, поэтому давайте сюда сначала сгоняем. Так, я понял. Держи рацию под рукой. Если я что-то найду, свяжусь с тобой. Ладно, ты там поосторожней. Не сомневайся. Эм. Так, мы можем прыгнуть. <связь> Здесь подняться, да? <связь> <связь> <связь> так. Голова змеи похожа на рычаг. Так, ну ты уж... Да я уж посмотрю, что это за штуки. Газ пошел. Огненные стрелы. Чтоб у меня стрелу и цельтесь. О, как. Прикольно. Газ взорвался. Все логично. Ой. Так, давай-ка мы значит по-другому сделаем. стотика Так, максимальное количество стрел. Пау. Так, а тут что у нас? это зачем вообще? Я не понимаю зачем это. Всё, я пошел отсюда это точно архитектура майя противовес соединяется а с мостом мне, это место? мне вот тоже интересно зачем так здесь у нас загадка надо попасть на ту сторону но это бесполезно если я буду что-то стрелять здесь мост. Мост, мост, мост. А, вот у нас, смотрите, веревку мы можем сюда типа якобы закрепить. Хм. Ну, явно тут мы не перепрыгнем. Так. Это бесполезно я трата стрел. Противовес соединяется с мостом. И сделать я ничего не могу, да? Надо попасть на ту сторону. Так, а если мы каким-то образом.. Бесполезно, да? Бесполезно. Потраченные стрелы. Не только стрелы, но и ресурсы. Так. Блин, я не знаю, что делать. Надо попасть на ту сторону. полезнятина, вроде есть пистолет, а зачем он, Надо если попасть он не помогает М -м -м. может мы можем как-то тут подняться, нет? совсем никогда так а тут а тут тоже такой возможности нету у нас вот это конечно да по пандос. противовес соединяется с мостом все понятно только ничего не понятно понимаете заюзать то я ничего тут не могу так завязывай кашлять туда мы навряд ли да попадем с вами тыка если мы О, и стрелы можем взять если мы сюда придем Ничего мы не найдем, да? Блин, о. -о, -о, -о. Ну тут тоже ничего хорошего, как я вижу. Нету. А жаль. Ну, собственно, мы вернулись в На начальную точку с вами. А это значит, нужно, блин, идти только туда, вперед. Блин. Несправедливо, несправедливо, несправедливо. Что ж, если тут только так, значит тут только так. О, и все, мы пропрыгали. Так. Надо попасть на ту сторону. Блин, ну я не понимаю, как тебя... елки зеленые. Тоже знал что то так все происходит а Так. а то все окей держит фига себе вон когда я Где тебя понял ну вот он конечно же так ну, в принципе, этого достаточно будет. Чтобы нам перепрыгнуть Взрыв сюда. Газа может так, газ у нас здесь. Что-то собой боеприпасы. Явно не для пистолетов. Так, стрелу нам предлагают подобрать. Давайте возьмем всего две, на... Но... газа может качнуть маятник это все понятненько понятненько так О, жирков у нас максимум так <свы> так Ничего отлично если сдвинуть маятник можно добраться до стены за... с первого взгляда хочется сказать что это огромная кузница но в таком случае, для чего могло потребоваться такое количество тепла? Прости, тут я Если не сдвинуть помощник. маятник, можно добраться до стены за ним. Подождите, своим маятником тут тут есть красивые статуэточки. Так. Здесь была древняя кузница. Что они здесь делали? Если сдвинуть маятник, можно добраться Кова до стены они за они здесь? Наверное, понятно. Так. У нас есть... Шмайдники. Если сдвинуть маятник, можно добраться до стены за ним. А вот эта зараза, почему она... Не рабочая? Вопрос, да? Так, ну тут все... Все Понятно.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 Интересно, конечно. И здесь мы за ее задание можем эту гадость. Гори, пылай. А нет огненных стрел. Блин. Да, не качает туда, сюда, но мы не можем сюда даже попасть чем собственно речь может быть вот как надо быстро так прыгнуть чтобы нас до туда довезло все это дело мы ведь совершенно не можем туда попасть в этом, конечно, большой вопрос. Ладно, давайте разберемся с ним уже в следующий раз. А на сегодня мы закончим. Что ж, я думаю, мы как-то вот на вот таком красивеньком фончике и закончим сегодняшний Сказ Ларри Крофт. С вами был Фисерк. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Оставляйте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчики. Всем спасибо за внимание и всем пока!